Это поселок Сосновка. Находится прямо к леса. За ним уже не будет населенных пунктов. Довольно долго. Пять дубов растет. Дорога из брусчатки. Смотрите, с какой. Такой круглый какой-то. Не квадратненький. А вот, наверное, это такой эконом вариант брусчатки интересно сколько лет назад ее делали Какой вот дом красивый, только черепицы не хватает на крыше. Места, конечно, здесь шикарные. Мостик через реку черная. В таком состоянии по Видите, прямо дырки. Там Дальше будет река Красная. Сейчас будет поворот направо. И вот туда я пойду. Но до Красной я сейчас не дойду. Вот если пойду прямо по дороге, то там будет река Красная. Мостик будет тоже аварийный. А я поверну направо. Пойду в сторону охотничьей резиденции императора Вильгельма II. Там, видите, синяя табличка это погранзона. Я вот здесь нахожусь, от Краснолесия. Я вышел Сосновка. И пойду вот куда-то сюда. Здесь дача Гиллинга. А здесь резиденция императора. Видите, здесь уже граница. А потом пойду вот сюда, ну, примерно, там не знаю, какую кудрожки идти, и туда дальше, здесь не нарисовано, нет будет. Кто знает, что это такое? Был небольшой дождик. Смотрите, как темно в лесу. Сейчас половина восьмого. А там уже, видите, светло. А здесь темнота. Леса, конечно, красивые. Скоро будет речка красная, где-то через километр. Прошел светлое место, и а теперь опять темный лес. Смотрите, как дерево согнулось. Здесь машины вброд переезжают. Рядом здесь тут вот мост был когда-то. Давным-давно, но сейчас его нет. Остановилась вот в этом месте. Тут поставлю палатку. Смотрите, тут дерево бобер обточило. Оно, конечно, может упасть. Но не падает рядышком поставлю палатку, конечно не под ним вот тут поставлю